Так дорогие друзья, потратив каких-то 135 рублей и 50 минут времени с остановками в комфортной электричке ласточка, зарядками, туалетами и почти без людей, так как сегодня 4 мая, нелетный день на улице 20 градусов, я добрался до станции Головинка. Давно сюда хотел попасть, так как находятся здесь наши топовые объекты в не особо развитых локациях, которые в перспективе будут великолепны. Здесь будет самый большой аквапарк в стране, планируется развитие яхтенного спорта, будут марины. Очень интересная локация. Вот она так выглядит, эта станция. Пляж находится здесь по всему побережью. Пляж из мелких камней, полупеска. Саму головинку делит на две части река. И то с другой стороны. Развитый микрорайон потому что есть турбаза есть дома отдыха давайте выйдем на берег море ну, загорают уже люди ветер прохладный а на улице больше 20 градусов вот каскад пляжей. Ну, да, по вот, и и, да, Начало мая нас наконец-то порадовало периода, да, хорошей погодой. Сейчас иду сам поселок. смотреть знаменитое тюльпановое дерево Итак, чем интересна головинка это такой необычной архитектурой в центре головинки находятся такие шикарные замки это гостевые дома гостиница сейчас вот они реконструируются ну и, конечно же, самая крутая достопримечательность вот этот огромный бабаб. Называется он сульпановое дерево. Интересный памятник природы. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Он очень большой, красивый, необычный. Сейчас прочитаем подробнее, что это такое. Тельпановое дерево. Возраст. Ну, для дерева не самый большой. 254 года. По человеческим меркам это просто гигантский. Очень большое дерево, очень необычное памятная доска декабристам. Занимательно, скорее всего, они бухали под этим деревом. Потому что Странно, какое отношение тюльпановое дерево имеет к декабристам. Ну, ссылка неплоха. По учебнику истории, я помню, их высылали в Сибирь. Но это, видимо, были декабристы здорового человека, поэтому их выслали на юг. здесь рассказывают, что это. Если есть желание, можете почитать. Большая детская площадка. Это, скорее всего, летнее кафе будет запущено в сезон высокий. В дупле жили виноты наверняка, вот его заделали, чтобы такие тварюшки не лазили. С этой стороны замки выглядят вот так вот. Очаровательно, конечно, архитектура. Вот получается еще один замок очень готичненько. Декабристо бы одобрили. так начинаем просмотр объектов новинки с известного поселка Таунхаусов с названием тюльпановка. Очень популярный из-за своего красивого вида. Место нахождения рядом с морем. Здесь примерно 150-200 метров до моря. Рядом жидлестанция, ровное место. Отсутствие каких-нибудь угроз затопления. Река далеко. Вокруг магазины. Охраняемая закрытая территория. Вот мы ее видим. Вот такая красота. Так, вот мы сейчас возьмем из застройщика. Покажите, пожалуйста, в чем продаем. Два дома у нас, которые уже на финише, угу. 32-30. 32-й у нас сдается в третьем квартале, угу. квартале этого года, 30 в четвертом квартале этого года. И новый домик у нас добавился в продажу, 35-й. Только вчера мы его выставили. Здесь угу. срок ввода 4-й квартал 2024 -го года, угу. но по нему есть рассрочки. Угу. До конца этого года можно... Запуститься. По общем, заказу, чтобы прямо отдыхать в этом году. Что мы можем предложить? В этом, в этом году. Да. Да, чтобы прям Если мы с не сделаем. У нас есть предложение и в данных домах. Их три осталось 33-й. Вот этот торец, он у нас с земелькой. 18710 18, угу. за 880, сколько 90? 88, 88 квадратных метров угу. стоимость входит в парковочное место под угу. окнами и здесь земельный участок 0,3 соточки угу. можно поставить беседку что-то посадить аналогичный тарица 34 1 продажи такая же цена и такой же угу. комплектация скажем так и есть который без земельного участка 34-2, у него только uh -huh. парковочка. И стоимость его 17.150. 17, uh -huh. Эти дома уже сданы, здесь купля-продажа, и заходите на uh -huh. отделку. Если бригада будет у вас, человек 5, они ну, вам сделают, сделают быстро, или это можете uh -huh. уже там, ну хотя бы в августе. Еще отдать. раз на схеме покажу. То есть я зашел вот так вот. Здесь, здесь железнодорожная станция, да, uh -huh. вот мы, uh -huh. мы прошли вот так. Вот здесь вот находится тюльпаново дерево, море, проходы на пляж находятся вот здесь. Да, до пляжа буквально 100 метров, первая линейка, пляж угу. шикарный, полтора километра протяженностью, угу. оборудованный, дикий, угу. вход в море прекрасный, угу. это мелкая галька и песочек. Сейчас посмотрим сам поселок. Это вот у нас сам поселок, мы видим здесь уже готовое озеленение, аккуратная ухоженная территория, охрана круглосуточная видеокамера, как положено. Но это город в городе, правильно я могу назвать, такой маленький городок. Магазина здесь, по-моему, нет, да, на территории? А, внутри нет, за периметром все ну, ряд, да За периметром больше, все это, есть. Минут, хоть... Так выглядят домики. И третья очередь, свежие угу. дома, которые только велись в эксплуатацию. Угу. И там за забором, это как раз есть угу. продажи. А слева уже жила желается... Да, полностью комплекс будет готов это конец 25 года вот. такую красоту мы можем купить за 18 сколько там 18 Есть 17 700 17 это да, 17 и с земельными 710. участками uh -huh. чуть подороже до да, 18 миллионов 10 тысяч рублей uh -huh. это минимальная цена за торцевой у него из преимуществ есть еще дополнительный кусочек земли uh -huh. а покажите какой-нибудь вот чтобы кусочек земли был ну, да ну вот да ну, вот вот, пример пополам, да какой этот кусочек uh -huh. пополам между двумя, там, что мы можем здесь сделать вот можно поставить беседку uh -huh. его можно загородить у нас есть единое решение ну, вот. Это, вот, Такие зелененьких то есть вот здесь вот ставится да, вот, граница, да. вот этот газончик можно использовать по своему усмотрению. Да. Заборы, наверное, все-таки надо ставить красивые. У нас согласован да? вот такой, мы uh -huh. очень просим, чтобы высадили что-то вечное зеленое, плющ, например, uh -huh. не болит. Чтобы Мороза будет живая. Uh -huh. зелая, да? Это парковки, они не огораживаются парковочки никак? Парковочки не огораживаются, uh -huh. у каждого одна парковочка на одну машину. Кроме этого, есть гостевые парковки, они бесплатно uh -huh. А там дальше идет тоже ваша. Да, наша, да, вот. тоже. Это, это отгорожена глициня. стройка, да? да? Стройка угу. отгорожена от данного участка. Это общее, да, вот это вот? Это общего пользования, угу. да. Все будет завито И зелень. Это уже на глицине, угу. это тоже все заплетется. У нас угу. в первую очередь есть такая беседка действующая. Здесь беседочка, дальше еще одна беседочка Какая кроме беседок инфраструктура здесь? здесь? Бассейны? есть у Что? нас детские площадки, спортивные площадки, uh -huh. зоны отдыха, барбекю, шахматы под открытым uh -huh. небом Есть теннисный корт, универсальная площадка, волейбол, баскетбол, мини-футбол, можно uh -huh. там еще поиграть Для настольного тенниса есть столы Площадки, воркаут их называют, это тренажеры под открытым небом В первую очередь уже действующие, в третьей тоже такие будут и в четвертой очереди еще три спортивные площадки. Гостевые парковки бесплатные. Mm -hmm. И кроме этого мы строим ванный комплекс и летнюю зону отдыха в mm -hmm. Мы сможем пройти куда-то, посмотреть вот такой Давайте зону. мы прогуляемся в живую да. зону, да? Да. она уже более... А потом посмотрим один из и продающихся, строящихся. да, строящихся, чтобы понять, что человек может купить за эти деньги, что ему будет принадлежать по документам немножко пока мы идем ну первое надо было с этого начать у нас 214 наставных законов и объект гарантия безопасности сделки и возможность приобретения строящегося жилья с применением ипотеки Сбербанк, Ростелеком, ВТБ, три банка нам так с ними можно запускаться проводим электронную регистрацию это очень удобно можно сделки делать удаленно регистрацию электронную там будет за свои средства Mm -hmm. вот. Друзья, там... вот вы можете купить, ну как минимум дать задаток, можете купить удаленно, потому что я сейчас вам все покажу, все расскажу, документы мы все вам вышли. Пожалуйста, приезжайте отдыхать уже сразу же, заходите на ремонт, бригаду мы тоже предоставим, застройщики, я думаю, тоже предоставят, Конечно, если, если есть желание, да. Вот мы сейчас уже в жилой зоне, вон лежат котики, отдыхают, им хорошо, у них все время лето, у вас тоже будет все время лето. Сейчас... Можно соседям заглянуть, они сделали себе просто да, дворик Да, вот такой. показываем немножко да. соседей. Парковочку, машину паркуют на гостевой парковке, mm. а здесь у них своя ну вот. вот так можно облагородить, мы не будем, конечно, заходить, но вот так вот люди себе сделали дополнительное. Такой. Можно даже, наверное, спать. Но если не жена можно. домой не пускает. У нас есть терраса. Если жена да. если жена пускает, проявились, можете переначинать на улице. да. Или если очень жарко. Потому что комаров в Сочи практически нет. Это вытравили их, насколько я помню, в 60-х. В 2009 году... Извините, да. можно посмотреть. Детская площадка, дальше uh -huh. прогуляемся. Там есть простой несный корт И хочу вам показать шоу-рум. Это uh -huh. там хаус с отделкой, чтобы uh -huh. было представление. Да? И еще важный момент. У нас форма собственности ⁇ это жилые дома сблокированы. В этом uh -huh. здании 10 жилых домов. У uh -huh. каждого отдельный кадастровый документ. То есть в наших домах есть прописка для многих, это важно. Коммуналка она вся по городским тарифам, никаких uh -huh. коммерческих тарифов здесь нет. И по окончанию строительства будет раздел земельного участка, произведен застройщиком. Схема разбежевания uh -huh. будет подготовлена. И каждый собственник свой участок может как в аренду, так и в собственность оформить. Поседочка на поднести, аромат не передать камере, но здесь, конечно, здорово. В третьей очереди мы с вами посмотрели, только-только сделали каркасы. А, вот а здесь пару оплел, лет да? Все это будет так же заплетено, будет mm -hmm. очень красиво. Да, очень красиво. Снимаем шоурум? Да, конечно. Это идеальное решение, потому что что-то смотреть на цемент, смотреть посмотреть на то, что готово. Но шоурум не продается, да, пока? Или он мы можем Пока купить? нет, у нас его многие Или, или, или уже купили? Да, очень многие спрашивают, ага. пока не вот. Пешеходная зона, рядом парковка для да. Здесь не сделано пока, вот как у соседей сделано. Твой ребенок, домой не пускают. Так, мы сейчас посмотрим. Это одно из стандартных решений, которые предоставит застройщик. Вы можете использовать любое, здесь нет каких-то решений. Первый этаж, как правило, здесь гостиная, здесь подсобное помещение, где разводка теплого пола угу. и есть выводы для стиральной машины. Ну как подсобка, она всегда уже Ну да, это подсобка, да. Есть выводы для стиральной машины. Здесь санузел на первом этаже, он хоть и компактный, он функциональный. Угу. Ну его еще гостевым, как правило, называют, да? да Потому да, что он, он этаже... небольшой, да, он небольшой, Хорошо. такого гостиничного типа. Котел, Кстати, по коммуникациям они угу. все у нас центральные, в том числе канализация, есть газ. интернет, оптоволокно угу. и газ. Контурный котел уже будет установлен у каждого. Доплат по газу нет за монтаж, за документы, там бывает у кого-то 200-300 тысяч угу. У нас все это включено. Поднимаемся. Напомню еще раз, вся эта красота в 150 метрах. От а моря. Вот, второй этаж. Полноценная спальня здесь тоже есть санузел. Да. Спальня. Санузел с спальня. С большим, да, с большим санузлом. Здесь решили не ставить ванну, хотя она прекрасно сюда влазит. Ну вот решили реализовать вот так вот это пространство. Шкаф. Гусьпальная кровать. Рабочее место место под телевизор и да вот такой вот для непослушных детей любопытная конечно дыра здесь ну не знаю ну взаимо гар... гардеробная, гардеробная да а здесь для и... очень здесь гномик будет жить Какой-то чемодан вокзал да тоже любопытные конечно технологические ниши поднимаемся третий этаж да он он и последний у нас получается да третий этаж угу. мы его сдаем открытой итерации но есть возможность сделать комнату этот угу. момент мы как раз здесь реализовали. ну это либо детская либо есть, сами да. думаете да олег так, вот. тоже есть санузел и есть вот такое место для излюбленное место детей угу. как второй уровень ну, смотрите, если вы купите два таких дома, то один можете сдавать. Как, как бизнес, тоже получается здесь три отдельных, нет, две, наверное, все-таки отдельных студий, а, спальни, да. да, со своим санузом. Или для большой семьи, для отдыха. Вот еще раз покажу, да, сейчас да, поднимусь. Там у нас. Да, там даже лежит матрасик. Причем матрасик такой нормальный, серьезный. Да, ширина. полноценный, да, матрасик. Не для сироток маленьких. Мне, конечно, маловат будет, но.. И такая терраса, которую, наверное, можно зак закрыть, да, как-то вот сделать на да. весь. Сделать, да, ее использовать, когда очень солнечно. Шикарный вид на горы. Отсюда мне всегда сложно ввести людей, когда мы сюда <с <с заходим. Приятно. Равнинное зелень, место, да, зелень. горами. Там, где купол церкви сюда видно, сразу пляж не скажу никакой пошлости здесь вода никакая уже не доливает речка очень далеко здесь она очень углублена некоторые могут сказать что головинку затапливает нет ее не затапливает ее не размывает в этом месте Можно сказать да, еще что? по этому поводу у нас выполнены ливневки все это было еще перед началом строительства от моря мы закрыты железнодорожной насыпью с моря никогда не смывается и угу. речка в эту сторону не разливается. Здесь, и мы, честно сказать, от нее далеко. Это там да, кто близко живет, может о чем-то волнуется. До, до ну, здесь просто некоторые думают, что Головинка – это маленькая деревенька. Нет, это несколько десятков квадратных километров территории. И, конечно, от реки здесь удаленность где-то километра полтора, наверное. Да, это... шикарный проект развития. Скоро а -а -а. Головинку будет не узнать. Да, вот еще раз от специалиста. Давайте послушаем про проект развития. Вот я, насколько знаю, здесь будет самый большой аквапарк. Да, Что еще? Что аквапарк. еще? Парк, миниатюр, экзотических растений, медицинский uh -huh. центр. Uh -huh. а, значит, планируется даже ледовый дворец в этой части. Это все вдоль реки будут там берег укреплять и строить. Набережная речная, которая будет в морскую набережную переходить. Многоуровневые парковки, пешеходный мостик на одну сторону реки. Ну и есть проекция Я марина это в другой стороне от речки. Uh -huh. Там другая речка впадает маленькая. Каньон прохладный, можно mm. закупки, да. посмотрим. Ну вот так вот. То есть это не просто территория какая-то деревенская, это именно территория приоритетного развития города Сочи. Напомню, головинка это Сочи. Для тех, кто думает, что Сочи это только вокруг морского порта, это не так. У нас Сочи начинается от Красной Поляны и заканчивается за Мамедовой щелью. Я думаю, тяжело даже найти, где она там заканчивается. 140 километров. 11... Сочи, да, Магри, пост Магри, это как раз граница с Сочи. Да, но ну вот считайте, что Сочи один из самых длинных городов мира. Не самых Сочи. больших, а именно самых длинных. И самый длинный город России. Он подлиннее даже, насколько я помню, Владивостока. Там Владивосток у нас еще отличается своей нестандартной длиной Москва вот, сочи очень Немножко кадеров. Вроде убежали оттуда. Это mm. третья очередь. Ой, первая очередь. Прошу прощения. Тут уже много зелени. Тут уже народ освоил свои участки. Но мы не продаем здесь ничего. Не Или? продаем. Мы просто. А смотрим, давайте что-нибудь что? продадим. А давайте что-нибудь продадим. Продадим. Да. А давайте. Давай. Сейчас давай сейчас. Продадим. Ну мы обязательно что-нибудь продадим, потому что мы любим готовую, мы не хотим работать, мы не хотим никого нанимать. Вот. но это вот, я смотрю, какой-то эксклюзивчик, да, с большой, с большой такой площадью. Да, это... территория здесь большая. У нас, кстати, 35-й дом, который мы выставили, угу. у него тоже очень большие есть угу. участки. Угу. По цене? Вот. По цене, вы знаете, дом новый. Сейчас по памяти, по-моему, 21 миллион угу. тон, который с хорошим участком угу. земли и с хорошим видом. Там рядом угу. нет домов. Угу. Большая площадка, где... Будет зона отдыха тоже. Да. Можем кружочек сделать. Покажу. Да, здесь у нас есть. вот это что? Это здание управляющей компании. Мы угу. когда с обратной стороны мы сейчас увидим, угу. спереди тоже да. очень удобно. Все вопросы можно на месте угу. решить. и раз мы их упомянули, да, сто... стоимость обслуживания вот. 37 рублей, 37 копеек с квадратного метра. Метр земля входит или, это или по, только по площади Таунхауса, да, ага. это, ну, с 88 метров, 3 3300 ежемесячный платеж, ага. территория большая, здесь убирают, поливают, ага. содержание, ремонт дорожных покрытий, инженерных сетей доводов дома и все инфраструктуры, которая здесь есть. Итак, мы видим с вами физкультурные шахматы, которые многие помнят по советским санаториям. Так. Ну, не могу сказать, что они сильно тяжелые, но если их потаскать пару часов там, если очень долгая и нудная партия, то нормально. Дети справляются. <с> ну, дети, де, де, конечно, справляются <с> да, двумя руками. Надо заметить, здесь летом все цветет: лизеолиандр, гортензия, <с> декоративные гранаты. Это все летом цветущее, все лето. Так, напомни, какой здесь тариф у нас идет э, это, на электричество. Это городские тарифы. Как городской, сельский, не деревенский, не сельский, да? И не сельский и не коммерческий. Некоммерческий, стандартный, стандартный городской. Угу. Совершенно ясно. Здесь можно большой теннис поиграть. Здесь мангал общий, угу. если у кого-то нет своего, можно приготовить. Вот здесь девочки у нас управляющая компания. Угу. Это теннисные. вот теннисной вот, и баскетбольный да, да, да при... она, она кто, кто чего да и волейбольную сетку я вижу там ну вот мы можем еще пробежаться к пляжу сейчас его только подготавливают к сезону нет но ну, на пляж мы не потом, поедем да? нет молоду ну, я да я Хорошо. это микрорайон мучений время тратить ваши свои тогда вернемся в стройку покажем угу. один, без заделки что касается наших технологии строительства. Каркас дома это железобетонный монолит, uh -huh. все колонны, перекрытия это все железобетонный монолит. Uh -huh. Наполнение стен, вот немножко дальше видно, дом еще строят. Это кирпич, то есть керамический блок, обожженная глина. Вот. Это материал, который очень экологичный, по сути делается из глины. Он очень теплый, кто с ним работал, ее может кто-то знаком, знает об этом, он имеет пористую структуру, хорошо держит тепло. И для нашего климата он очень подходит, он не набирает влагу. Ему достаточно один раз высохнуть, угу. делайте отделку, и у вас не будет никаких проблем с лесами, с грибком и так далее. В отличие, скажем, от газоблока или подобных материалов. Мы зашли в то, что продается. Вот так он выглядит, так продается. Взданная секция. Сколько метра здесь? Стандартный 88, 88. порядка 29-31 этаж. И полезные площади по 25 метров на каждом Ну вот, смотрите, там мы видели это все с ремонтом. Сейчас мы видим это все без ремонта. Здесь уже установлен счетчик-котел. Он там был закрыт шкаф. Вот он, гостевой санузел. Вот она, та самая техническая комната под, под лестницей. Там есть вода. Да. Это там да, было зашито, насколько я помню. Да, следочка Да, поднимаемся вот такой или временной, или постоянной лестницей. Здесь уже ва ваше <свист> желание. Вот она вторая комната. Коммуникационно. Здесь, здесь под лестница и санузел. Опять санузел, да. да. Вот тут небольшая коморочка, про которую вы сказали, для mm -hmm. непослушных. Да да, да, да, да, да. То есть ее ничего, ничего с ней не сделаешь, но… Вы знаете, можно я скажу пару слов, как да. делают? Да. Учитывая рост человека, можно сделать ее проблень. Если mm -hmm. еще шкафы добавить доступом из спальни, их может быть много. Даже до такой степени, что можно обойтись без шкафа. Нет, ну шкаф. Логично, да. Можно сделать вот так и так, да? Да, здесь просто учитывая рост. Как, угу. как и сюда а вставить в... односпальную спальню кровать, которая выдвигается? Ставить, почему нет? Да, ну, я понял. <сормики> да. Согласен. И поставить здесь нары четырехэтажный. Ну, здесь совсем временная лестница. И вот получается здесь сделан не комната, да, а здесь у нас сделано как, кров... как, сказать, вот как кровля. Угу. Этот витраж у нас стоит вместо стены. Угу. Его люди демонтируют и переносят Перено... размерами под балку, на которую ложится крыша и делают. Ну вот, вы видите такой черновой вариант. Здесь видовые характеристики. Ну такой же, ну по высоте, вот смотрите, она будет такая же, как это. Зеленушка. Знаете, в любом случае в любую сторону приятный ну, да. вид есть. Горы да. немножко видно, никаких сараяв, курятников под окнами не будет. Приятнее. Между домов расстояние очень комфортное и нормальное. Здесь нету такого, что можно передать пивасик соседу. Как в некоторых, как районах. В некоторых районах, да, когда пытаются сэкономить землю артистов. максимально, да. Ну, очень приятно, очень. Море не видно, но море не видно из-за того, что здесь не высокая этажность. Вот если бы мы еще хотя бы на один этаж поднялись, мы бы уже увидели море. Море надо гулять и дышать нашим воздухом. Море надо гулять и дышать. речного и горного воздуха. И никаких пробок загазованности, целебных. Да, вот такая вот красота. Ну Еще раз повторю, поселок. Сколько здесь всего будет квартир? Скольки квартир? Здесь у нас на площади 8 гектаров будет 50 домов. Угу. И порядка 4,60 с небольшим домом. Ну, ну, это... Ну, квартирник, да, с только хорошими... Только на 8 гектарах Да, разложены. только на 8 гектарах. Невысокой этажности. Не в проездном месте, не около трассы какой-то. Если брать плюсы именно... Этих очередей они дальше от железной дороги, ее и так здесь не особо слышно, но и можно золотая сказать, середина. да, это, получается... в... части у нас, это вот главная улица, магазины, да, как раз да. Вот. Да. Угу. магазины пятерочка, детский угу. сад прям напротив, школа, Валбери, Сазон, угу. это все там справа у нас только летом активная жизнь и пляж, ну, удобно и в магазине. Вот так вот можем здесь жить круглый год, можем здесь жить с детьми. Кому позволяет удаленная работа? Конечно, этот вариант. Не когда ты работаешь на заводе, тебе надо к 8 утра на смену. Ну, великолепно подходит для отдыха, для зимнего отдыха. Почему он подходит для зимнего отдыха? Ну, уже наш специалист сказал. Повторю еще раз. Здесь будет самый большой круглогодичный аквапарк. Здесь будет марина яхтенная. Здесь... На электричке до да, центра Сочи 40 минут. Входит, естественно, автобус. автобус да, 40 да. 40 Еще у -у. один момент мы не озвучили. Мы все очень ждем прямую дорогу, которая соединит все побережье. Развязка будет за мостом уже нас... Ну, то есть все будет да. здесь вот в шаговой доступ И до Сочи на эстакаду поднялся, эстакады тоннели 15 минут, и ты в центре Сочи. Сегодня, если нет пробок, 50-45 минут до центра Сочи. Такая вот интересная локация, которая на данный момент недооценена, но естественно с развитием города и с развитием страны, а город в центре уже сильно застроен, поэтому он расширяется в сторону Лазаревского. На так сегодня, же, как и хоста, Извините, я Да, говорить. Нет, ну это ваша работа, у пожалуйста. Нас, э, на сегодня нет предложений около моря в Сочи, таунхаусов по 214 ФЗ. Нет совсем. Мы единственные, которые первая линейка в 100 метрах от пляжа. От а третьей очереди идти ровно 4 минуты до линии воды до пляжа. И мы на финише. Мы уже закончили. Поспоришь, да. Да, и цены сегодня у нас постоянно растут. Даже инвесторы, кто у нас mm -hmm. купил, они не выходят в продажу потому что нравится, ну нет таких, квартирку можно купить, продать, а здесь все, и наперед у нас уже все знают об этом, сейчас уже разрешение не дают на строительство около МОЗа, это можно сказать последний шанс, воспользуйтесь. Ну вы все слышали, я ничего добавлять не буду, вы посмотрели очень расширенный подробный репортаж по этому объекту, Объект очень интересный, объект на данный момент стоит своих денег и даже, можно сказать, уже недооценен. В дальнейшем он будет только расти, но так как вы примерно представляете стоимость квартиры в той же или Португалии, которая находится в такой же доступности от моря и тоже находится в Лазерском районе, только в Дагомысе, там квартира стоит от 350 за квадрат. Ну, умножаете 88 на 350, и вы получаете примерную цену. А если учесть, что здесь более закрытая, более, скажем так, заселенная людьми территория, менее заселенная, менее, менее заселенная, заселенная да? да, я неправильно сказал, а там все-таки человеческий муравейник. Это совсем другое, это, это, это, это совсем другое. Другой формат. Другой совершенно. формат.